Друзья, всем привет! С вами четырнадцатый выпуск Смел-шоу и сегодняшний выпуск мы посвятим Михаилу Малкову. Что это за человек, Алексей? Да, Михаил Малков работает в администрации города Костромы. Мы, правда, не знаем на какой должности, возможно, как-то связан даже с ФБР, но, по крайней мере, он курирует все митинги, все какие-то публичные акции, которые проводит Навальновский. В деприм месяц было дано разрешение на проведение публичного мероприятия. Ну, конечно же, оно было дано на окраине города, там никого не было, кроме активистов штаба Навального. Там стоял куб. Mm. Друзья, кстати, мы еще даже не успели дособирать этот самый куб, как из ниоткуда просто появились правоохранительные органы. Видимо, решили нам составить компанию. Вот только посмотрите, как эпично они идут. Не хватает замедленного действия и какого-нибудь эпичного взрыва на заднем плане. Прямо Джейнс Бонд и его охранники. Ну, как вы понимаете, этот человек в черном является сегодняшним героем нашей программы. Мимо проезжали автомобили. И были мы с камерой. И были мы с камерой. В общем, это было как-то очень грустно. И глухо. И глухо. Погода была не очень. Но Миша Малков... Спасибо тебе, дорогой наш Миша Малков. Ты нас так развеселил. Очередной раз передаю Мишу Малкову привет. Благодаря нему... Мы сейчас записываем вообще этот ролик Дело было так Он человек из администрации То есть следил за этим кубом Навального За нами, что мы там делаем Снимал нас очень тщательно Ну и мы конечно же снимали его в ответ и... Кстати сейчас будет очень забавный момент Да, такие дела, но вы посмотрите, пожалуйста, на Мишу, господи, как он не возмутим, просто как он невозмутим это просто ему в покер надо играть и миллионы выигрывать. Я не видел никогда, что парни так жестили. <толкнулся> вы посмотрите, парень жжет просто. Чувак, расслабься. Без комментариев. Вы с нами почему не разговариваем Как будто бы с чем-то связано? Память может закончиться. Ты в курсе? Да, кстати, у кого сколько там карты памяти? У нас большая. Почистили. Я могу газетку подарить, если хочешь. Возьмите хотя бы газету у нас. Я могу показать ее даже. чтобы это попало в хронику кадров. Ты когда отчитываться будешь, может быть, даже сам того нехотя кого-нибудь сагитируешь. Все укончилось, что ли? Нет. И Миша Малков себе позволил покурить. Как это было? Да, и самое главное, что он курил непосредственно на глазах несовершеннолетнего подростка. И как мы предполагаем, что эта территория... Придомовая. Придомовая и, в общем-то, относится к территории, на которой находится несовершеннолетние, и является детской площадкой. Ну вот что еще интересно. Когда этот молодой человек начал курить на придомовой территории, полицейские как Всегда, конечно же, тоже наблюдали за акцией, и когда мы их начали звать и говорить, что человек производит правонарушение, они сбежали в кусты от нас. Странно, убежали, ничего не сказали. Вот ну... так. Зато если бы, например, в штабе Навального кто-то начал курить на в общественном месте, я думаю, сразу бы загребли. Друзья, вашему вниманию сейчас и представлено как раз таки то видео, которое курить, является ну, что, что нашим аргументом сегодняшнего выпуска и а там молодой человек курит. аргументом к нашему заявлению в полицию. По на этом видео четко видно, как Михаил Молков совершает это правонарушение. Вы да все равно же попало в камеру, как вы курите. Вы это, это место вы курите вы закон. Рядом. Уважаемые сотрудники, человек курит. Ребенок с ними. Здесь дети. Вот. И вот еще что поразительно. Миша Молков, он был, во-первых, на работе, во-вторых, он находился непосредственно вблизи с детской площадкой, и рядом находились дети. И он позволил себе такую роскошь, как взять и начать курить. Мы, конечно же, начали сразу это снимать, мы сняли этот материал. Я как считаю, правильно поступили, что подали на него заявление в полицию. А, ну вот, собственно, это и есть наше заявление, которое мы как раз пошли подавать. Сейчас будет вкратце история, как у нас прошло все в полиции. Здравствуйте. заявления хочу подать. Нарушение правил Кузнена. Спасибо. Нет, хорошо, что уже пустили. Уже плюс. Помещенницы, конечно, так себе. Для главного полицейского отделения, отделения города Костромы это очень средний. Ну, как мне кажется. От дыма. Ну, в общем, нас а, там не, ä, нет, как нет. бы допрашивали по очереди. Ну, то есть брались нас показания. И вот настала моя очередь. Вхожу я, значит, в эту комнату допроса, можно ее так назвать, потому что там было очень холодно. Там было очень темно. Так очень атмосферно, я бы даже сказал. Это как раз та женщина, с которой мне довелось беседовать. Но она, естественно, когда увидела мою камеру, попросила, чтобы я ее брал, иначе она у меня ее заберет просто. Ну, пришлось убрать. Я не знаю, что, конечно, дальше будет, но я бы очень хотел, чтобы Миша Малков понес соответствующее наказание за такое правонарушение. Причем Миша Малков скрывал от нас, он прятал свою сигаретку, да. прям ныкал ее, как в детском саду прям. Миша Молков, я тебе желаю бросить курить, следи за своим здоровьем. А так, я считаю, твое курение – это курение года. Молодец! Наш выпуск, тем не менее, подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки. Всем пока! Всем пока! Привет! Пока!